это когда вы приходите в церковь вы занимаетесь магией вы ставите свеч и после этого складываете руки начинаете что-либо просить когда вы просите у ангелов хранителей или просите у бога это есть магия таким образом вы занимаясь в церкви магии получаете ли взамен что-либо вот дольше ли сегодня первое